Инсульт может случиться с каждым, и у тех, кто с ним столкнулся, возникает много вопросов. Что такое инсульт и как его распознать? Как ухаживать за близким человеком, который перенес инсульт? Как улучшить качество жизни после инсульта? Как бороться с чувством одиночества и изоляции? Как правильно выбрать реабилитационный центр? Как получить психологическую поддержку после перенесенного инсульта? Как можно восстанавливаться после инсульта в домашних условиях? Как себя и своих близких уберечь от инсульта? Все ответы можно получить по горячей линии фонда борьбы с инсультом ОРБИ.